Усаживаемся поудобнее. Мы сейчас свободны. No. Носить сюда. Ноу. No. Ты нам кстати или No. ты уже здесь. Много раз. Здесь. Ты по своему сохранению или по юрни? Нахуя мне верное сохранение? Долго ты сюда и шел? Эту базу. сюда оттуда откуда ты раньше был нет бегай туда у меня еще в плане есть э, снять фильм о сталкере если ты должен кричать я хочу снять забы снял Все маленькие проблемы есть такой актеры показания еще актеры нужны у тебя бабки есть им платить нет у меня свои люди некоторые снимают о том как они сами ходят А я не один а я буду с другом ловить. кстати торговца буду я озвучивать Буду шикарные спецэффекты и тому прочее. Будет весь. То есть она будет как игра. Раз, значит, Ура! Я сдох. Весело. У тебя сохранка есть. или какую из? Ну, это, которое ты сейчас сдох. До того. Сохранка есть? У меня вот сохранка есть. В конце игры практически. Ну, я это... не уверен неплохо тоже а да это она дадим на шаров Проиграли, так проиграли начнем продолжим дальше вперед обижали Mm -hmm. еще один придурок Блин, какие-то выравнивают. А тут какие-то из мутантов есть. Тогда догонит. Тебе кого показать? До хрена нормальный. Короче, это бежит чудик. О, уже дубасит Эй, ёрды Всё, наверное Крупным планом, его ебаник. Что-то накладал в камуфляже О, хрен его ебаник. Здесь он в основном в камуфляже Не, я говорю, в камуфляже, так да в камуфляже. Я вообще не вижу Главное, чтобы четко его увидел. мы убили Это называется репак от, от Дьякова, у него есть мод на сталке, новый сделан. классный мод. Мой знакомый в магазине играл, мне понравилось. То есть, э, обновил. Вот последний класс. На какую из трех частей? Я на Тень Чудоблев Именно у него. Классный. Дух. Плюс у него там есть меры. Три. Да, три а, мода у него. Идет э, чистое небо. И один на припять. Назов припять. Радара Сразу видно, что, блядь, в моды не в моду, ни в оригинальной игры не играл никому. оригинал я играл. Что тогда за дурноватый вопросы, Миша? Ты не в курсе, что это в руке? Ну а что ж, блядь. Измеритель. Аномальный. Совсем дурак? Нет. Похоже, что да. Для радиации у А что ты измеряешь -то? Тебя меряют. Так Мы должны шикарное закончить видео. Шикарное видео закончить. Ну не сейчас, когда закончить. Долго бы сыграть. Мы знакомым будем шлем создавать виртуальная реальность. Такие продвинутые пацаны. Ну он да. А ты что? А я только схему буду рисовать. Mm. Создавать. Ну, говорить вокруг него. Я уже нарисовал. Видели. Mm. Не до конца, нарисовал. То есть не до конца обдумали. Сегодня был у него. Еще думал нечего тогда. Ну, деньги надо для этого. Позаработай. Нет, не в этом есть прикол. И есть специальный сайт, который за идеи дают бабки. Вот они должны, если примут скоро, вот будут бабки на счету у меня. И тогда я смогу сделать кто-то вот с ним кофе. А за помощь тестировки получше тоже из люнисы. А, эти пока еще не вруги. А, здесь я с ними обучился по-другому. Ну вот теперь обсуждение вроде бы нормальные игры. Так, болт. А за оружие, что у тебя? Кроме дробаша нету больше ничего. Есть Миша, стоящий над головой. Не оружие, не оружие, Вот самое страшное оружие. Это, это Миша, которое стоит головой. Миша, который стоит над головой. О, Пиздец. продолжай. Сам, самое эффектное оружие у меня. Это, это Миша стоящий над головой. пиздящий под руку. Да не под подругу, я просто комментирую фактически. Ничего. Ты блин, Ты убийца. Ты Палец. Миша, пошел книжки читать, блядь, если ты читать разучился. Когда разучился, не разучился. Я знаю, было подвинулся немного, точно. А что на, а у нас еще и на глаза не видишь? Да я вижу, я просто смотрю на камеру. Я, я заметил, что ты. Я тут... на камеру смотрю. На телефон смотрю, у меня. В экран. Хотя в тоже иногда... Хотите продолжение поставьте лайк под этим видео. Всем пока. И пару моментов, пару интересных моментов, да, нибудь придумать. Там, болтики не случилось. кого то возьми за стилей там, Сейчас достану Юрин Калашек. и товарищи оператора возьмут, <смех> О, давай, давай, кабанчик, кабанчик. Хруй. Ты кабанчик, блядь, неграмотный. Я знаю, что это за чудик. Yeah, mm -hmm. так. кабанчик как кабанчик таранит тебя mm -hmm. все я спрятался, мне не достать mm -hmm. ну привет. Mm -hmm. привет. привет а прям в Привет. О. так, смотрим, что там. что там О, смотрите, запоминайте код а тебе Миша, не пошел бы ты спать? Не, а? не пошел бы ты спать случайно, Миша, а? No, Няу no. А, ты не сдох. Мы довольны, что не сдох. Да, ну, так сдох. мы сейчас упростим задачку. Да не надо его, не да. да, боюсь я тебя, скажу.